на той же самой планете Что в принципе мы обосновывались И в первом нашем сезоне по выживанию в этой игре Да и решили немножко другое место Выбрать э, для развития В этот раз мы выбрали более живописный вариант Это мы расположили свою базу точнее, начальные ее задатки, зачатки, так называемые, вот на этой вот огромной горе, что позволяет нам осматривать огромные пространства вокруг нас и контролировать буквально с этой точки практически все то, что мы построим где-нибудь или же внизу, или же вот, например, на соседних холмах, и так далее. То есть у нас здесь просто-напросто огромнейший а, простор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть было, я не, не навернулся. Огромнейший, друзья, простор. Вы посмотрите, какая красотища. Да, собственно, поэтому я и а, решил поселиться. Именно вот на этом вот а, холме. Это, друзья, буровая платформа, которую я здесь поставил. Да, исключительно из названия. Можно понять, что предназначение этой буровой платформы для того, чтобы добывать большое количество а, ресурсов. А, добывать нам нужно очень много ресурсов, потому что мы планируем здесь построить очень много нового и интересного ну и давай продемонстрирую что же мне удалось а, построить вот у нас собственно сам комплекс этой буровой а, платформы а в подземельях которого находится тот самый бур Заходим вовнутрь и нам сразу же Открывается доступ к количеству Ресурсов вот на этой вот большой а, Панельки тех самых ресурсов Которые у меня имеются на данный а, Момент, я бы сказал не густо Учитывая тот факт, что мы играем На достаточно хардкорном уровне Сложности, а, где у нас нет Ни бонусов к добыче Ни бонусов к производству а, Ни бонусов, нет никаких Бонусов к ускоренной сварке Или же резке и тем более у нас еще, ко всему прочему, урезан идет джек, джетпак. А еще, ко всему прочему, у нас есть, а, у нас есть друзья, а, обезвоживание, у нас есть голодание. У нас есть значит если мы не выспимся То мы будем тоже терять наше здоровье Короче у нас все элементы а, выживания Здесь присутствуют Ну а если кому-то интересно с какими модами я играю То ссылочку я оставлю специально для вас В описании по данным а, Видео переходите смотрите все вы там Найдете помимо информационных Панелей и прочего да здесь мы Отслеживаем количество электричества В наших батарейках сейчас у нас заряжено Все на 100% также у Отслеживаем количество Используемой энергии оно постоянно скачет, то 100%, то меньше. Скорее всего, скачки напряжения происходят из-за того, что у меня к этому комплексу пристыкованы несколько а, моих новых устройств, которые я сделал здесь за кадром, поэтому у нас напряжение постоянно и скачет, именно потребляемое. Так, еще что у нас здесь имеется, также мы здесь отсюда прям имеем быстрый доступ к нашему главному хранилищу, куда мы а, складируем не только добываемую руду, но и произведенные из нее различные компоненты, элементы. Вот они все перед твоими глазами. Также у нас имеется здесь, конечно же, пункт для выживания. Это вот такой вот холодильничек, с помощью которого мы готовим себе еду и воду. Вот они здесь у нас указаны, да, я тебе показываю. Также у нас здесь имеется вот такая вот панелька. Она, насколько я помню, вроде бы контролирует работу солнечных панелей, которые находятся у меня... Наверху вот на этой вот Боровой платформе, вот там вот они у нас Стоят, все тоже работает через скрипт Вот этим вот блоком У нас управляются панельки Они у нас поворачиваются В зависимости от того Где у нас находится солнышко То есть оно у нас сейчас вот здесь Панельки поворачиваются чисто к нему, чисто для того Чтобы увеличить эффективность Вырабатываемой солнечной энергии Да, друзья, очень полезные модификации Братишка Scratch использует свои сборочки, Поэтому не стесняйтесь, переходите в там, да, еще раз повторюсь, оставлю для вас ссылочку для того, чтобы можно было посмотреть, с какими модами я играю. Ну и, конечно же, кроваточка, чтобы отдохнуть, да, ящики для того, чтобы в них поместить всякое ненужное не или же нужное. А мне оборудование, здесь у меня лежат различные инструменты, а здесь у меня лежат... Тоже дополнительные второстепенные какие-то а, компоненты По интерьеру вот эту платформу мы, в принципе, с тобой все разобрали Да, здесь уютненькое такое маленькое помещение Больше здесь смотреть а, не на что Пойдем мы с тобой прогуляемся и посмотрим на а, другие какие-то интересные моменты Переходим к более техническим крутым штуковинам а, Которые помогают мне здесь выживать на хардкоре Почему на хардкоре? Да, демонстрирую для тех, кто еще не понял Смотрите, друзья, а, как у меня работает сейчас мой джетпак Вот мы взлетаем, да, с вами Вот это я лечу вверх вот это я лечу а, вправо, вот это я, друзья, пытаюсь лететь влево, вот это я пытаюсь лететь назад, вот это я пытаюсь лететь стоп-стоп-стоп а, вперед. И смотрите, друзья, как мы быстро сейчас поднимаемся вверх. При всем при том, что я жму а, гашетку, точнее, да, ну, жму пробел на полную мощность, и мы еле-еле-еле, друзья, взлетаем. Это, друзья, урезанный джитпак, особенно... Ай-яй-яй, гасим, гасим, гасим скорость. Все равно, друзья, ударился. Вот такой, друзья, у нас урезанный. Резанный джетпак это э, хорошо тем, что мы э, всегда нуждаемся в каких-нибудь штуковинах да, технологических, потому что наш джетпак, как в ванильной версии, не позволяет нам летать куда мы захотим, да даже можно было в космос нафиг при желании вылететь набрав с собой кучу баллонов э если бы мы играли на ваниле но тут, друзья, так не получится в нашем выживании все по хардкору и поэтому есть смысл, друзья мои дорогие, мне э конструировать вот такие вот полезные э штуковины, ну что ж, во-первых э ну давайте начнем, наверное, с ховербайка, потому что он самый простой в исполнении э механизм, э ховербайк как раз таки я сконструировал, исходя из тех соображений, ежели я буду играть на самых хардкорных а, настройках. Что он а, делает? Вот у нас как раз он на зарядочке стоит. Подходим к нему вот сюда вот и садимся в его а, сиденье. Так, в ховербайке, кстати, да, без шлема а, нам кататься а, нельзя, давайте сейчас мы отстыкуемся Аккуратненько, так, это зарядочка Это авто, отстыковываемся Включаем двигатель, ай-яй-яй-яй-яй Да что ж такое, друзья, неудачное падение Было, но ховербайк у нас легкий Во, включился, у нас задействовали все системы Ховербайк у нас легкий, и он а, не сильно разбивается, когда падает даже с такой вот а, высоты. Как ты видишь, у нас на ховербайке есть вот такой вот интересный дисплейчик, который показывает, да, наше а, положение относительно земли, как высоко мы летим и в какой плоскости мы находимся. Очень удобная а, функция. Собственно говоря, вот этот вот байк мне заменяет мой джетпак, которого мне всегда не хватает, и... Конечно же, понятно, что на нем нужно летать аккуратненько, осторожно, но это, черт возьми, круче, чем э, мы не можем взлететь даже на 100 метров э, вверх. С помощью ховербайка мы можем летать и исследовать все, что нам заблагорассудится. Все, друзья, работает тоже на скрипте. А, По-моему, даже на вектор трасти он у меня сделал. Советую, конечно, всем использовать хардкорным а, инженерам, кто а, давно уже играет и кто только начинает. Потому что скрипт на самом деле очень полезный. Он уменьшает количество атмосферных двигателей, да, а, сокращая их буквально, вот как в моем случае, до двух. А, если бы, друзья, не было этого скрипта, подобное устройство мне можно было бы сделать, ограничивавшись, наверное, ну, восьмию или десятью такими движками, что тоже в некоторых случаях не очень-то эстетично смотрится. А тут, друзья, все просто, как вы видите. Вот таким образом мы можем летать куда захотим. Ну что ж, переходим к следующим моим инновационным штуковинам. Что-то у нас погода, я смотрю, портится. Кстати говоря, вот эти все чертежи мои есть в моей библиотеке в Стиме. Если вдруг кому интересно... То можете найти меня в стиме Ссылочка кстати на мой стим есть в описании И там посмотреть мою мастерскую по инженерам Все вот эти чертежи делаю я а, сам Так интересно можно к нему подключиться Да вроде бы как а, можно Универсальный дрон а, Он а, управляется у нас исключительно дистанционно Вот сейчас мы подключились к нему и можем управлять. Вот я сейчас движками Кручу уже с помощью клавиш Да, его мы трогать не будем. Я в каких-то своих Видео уже не раз его демонстрировал Это, друзья, мой один из самых Основных рабочих дронов Который позволяет не только, допустим Цеплять на себя сварщики до модули Но также можно для не, на него Подцепить резак, а также можно Подцепить на него какую-нибудь буровую установку и лететь, бурить Добывая какие-то Ресурсы. Но пока что я его Использую в качестве сварщика. Он мне очень сильно помогает в строительстве моей а, базы. Ну что ж, идем мы дальше. Переходим к моим а, новым, так сказать, постройкам, которые я а, недавно соорудил. Это вот такие вот интересные... А, тут у нас ветряки стоят. Э, все вот это вот, э, вся вот эта вот конструкция отвечает только лишь за то, чтобы... Короче, друзья говоря, это парковка для моих э, дронов. Э, здесь, как мы видим, припаркован мой дрон-помощник. Он называется платформа инженера. Давайте мы ее тоже сейчас и э, посмотрим. Удобна эта платформа тем, что мы, например, да, э, при хардкорных настройках выживания в этой игре можем ее использовать как э, дополнительный перевозчик, Какого-то груза до большого Ну и, естественно, перевозить свою а, задницу Так, ну что ж, садимся мы на него а, Включаем мы режим авто наших батареечек Отстыковываемся, включаем двигатели И полетели Вот, друзья, такая вот интересная, удобная платформа Чем она отличается от того же ховербайка? Тем, что она может таскать большие грузы На ховербайке на моем больших грузов ты не увезешь. А на этой платформе мы спокойненько можем вот так вот сесть, как я сейчас сел, да, вот так вот выйти. Причем, оставаясь именно вот здесь вот на платформе, мы можем просто-напросто получить доступ к нашему хранилищу. Отсюда взять, например, какие-то а, вещи и лететь куда-нибудь на большую высоту и работать уже спокойненько а, на ней. Вот сейчас даже продемонстрирую. Как раз-таки пролетим вот сюда и посмотрим, наш э, в проекте строящийся так сказать сборочный э, цех небольшой, где мы будем собирать наши э, машинки э, посерьезнее и пожирнее вот например у нас стоит задача да, проварить какие-нибудь балки вот здесь вот на э, высоте конечно же я могу сделать это своим дроном УНА да, более быстро но иногда какие-то элементы которые требуют ручной э, сварки, точнее ручного вмешательства можно проваривать и вот таким вот образом то есть э, много пластин мы с собой в руках не унесем, а здесь вот в ящике, пожалуйста, мы берем их сколько угодно, ведь этот ящик, который у нас над головой вмещает чуть не в 10 раз, по-моему, больше, чем вмещает наш с вами инвентарь, если честно не считал. Сколько точно, но, во всяком случае, это гораздо удобнее, то есть мы вот таким вот образом просто перемещаемся и потихонечку варим, варим, да, собственно, большинство конструкций, которые у меня здесь присутствуют, я уже сварил с помощью вот такой вот летающей платформы инженера, в скором времени я также ее размещу, когда доработаю. Есть еще несколько вопросов по ее производительности и автономности. Мне кажется, что здесь батарейки у меня немножко стоят не те. И, возможно, мне стоит переделать ее потом на батареечки какие-нибудь другие. В общем, вопросов, друзья, еще куча. Также предлагайте, как можно проапгрейдить ее. С удовольствием выслушаю все ваши комментарии. Да, ну что ж, а мы пока оставляем эту платформу в покое. Наверное, поставим ее на наше законное место. Вот здесь вот на парковку для наших дронов. Давайте сейчас аккуратненько мы припаркуемся. Специально я сделал отдельно. А, да, может быть, даже какой-то лайфхак для кого-то будет. Почему именно отдельно, друзья? А не, например, к той же базе, которая у меня уже есть. Да потому что, друзья, чтобы путаницы не было, обычно я люблю играть с большим... Давай-давай-давай, паркуйся. С большим количеством дронов. Что-то я криво как-то стою. А когда ты стыкуешь с одной базы большое количество дронов, то тогда у нас начинается путаница уже происходить Да что ж такое, давай уже накреняйся нормально Сейчас, друзья, подгоню я его Никак не могу подогнать Подгоню, накреню, пришвартуюсь и мы с вами полетим дальше. В общем, мысль такова. А вот мы пристыков... пристыковались, доставим на зарядочку. И у нас от этих ветрячков будет... будут заряжаться наши платформы. В общем, ребят, чтобы не было а путаницы жесткой, когда мы, например, а, заходим через тот же а, портал удаленного доступа. Вот я его сейчас только что включил. Если у... замечал не раз такую ошибку, когда у нас пристыкованы все устройства к основной твоей базе, а, то тогда... К сожалению, когда ты а, заходишь через панель удаленного доступа, бывает иногда опутаница, и некоторых устройств не отображаются, некоторые устройства, на которые, которые ты бы хотел сесть, а, тоже не отображаются. Поэтому я решил сделать это все вот так вот автономно, чтобы у нас было все были дроны отдельно. И таким образом мы, смотрите, видим совершенно все структуры. Вот она, малая структура. Вот, этот вот, вот эта платформа, мы ее видим. А вот дальше, смотри, вот статичная структура. Здесь непонятно, что это такое. Это все потому, что у нас к вот этому зданию прикреплено а, два а, подобных устройства. То есть, это ховербайк и это мой дрон Уна. Как только я а, цеплю ховербайк, мы будем стыковаться всегда к а, нужной нам, так сказать, а, нужному нам устройству, к нужному нам дрону. Поэтому давай-ка мы тебя сейчас. Ой-ой-ой, как здесь трясет-то? А? Сейчас мы подключимся нашему ховербайку давайте мы его сейчас отстыкуем да что ж такое, опять друзья упало, а? двигатели надо включать перед тем, как отстыковаться и тогда будет все а, нормально сейчас мы с тобой сделаем как раз таки доработку наших вот этих вот, а, ай-яй-яй-яй, не сшиби ничего, деревья я здесь стараюсь а, беречь, они мне еще пригодятся как раз таки я, друзья, хотел перепарковать свой ховербайк чтобы он нас а, не, отвлекает, не отвлекал давайте выключаемся и вот здесь вот в этом местечке я хотел как раз таки приварить. Так, здесь мы приварили большой, так сказать, соединитель. А вот с этой стороны я, наверное, как раз таки приварю соединитель поменьше. Для этого мне нужно сейчас будет установить сюда сначала ротор. Так, головку мы эту спилим, потом поставим поменьше. Давай мы сейчас займемся с тобой установкой ротора и на него подцепим соединитель. Сейчас все это дело как следует проварим. Ротор мы заварились. Ротор нам достаточно обычного, самого не улучшенного. И дальше нам нужно сейчас поставить сюда маленькую головку ротора. Давай мы с тобой, а, вот через наше интересное тоже меню, так не сюда я нажал, а, выберем. Так, да подожди, я не туда нажимаю. А нам нужно добавить просто малую головочку. Раз, добавляем, и она у нас вот там вот появляется. Теперь мы давайте ее занесем в наши чертежи и тоже сейчас... Отварим. Удалось изъять стальных пластин. Да у меня там их, в принципе, должно быть очень много. Так, давай-ка, давай-ка, мы все-таки заварим до конца. И я тебе продолжу показывать, что у меня есть в моем комплексе да, Кстати, самое интересное я тебе не показал Это буровая установка, которая стоит А то я все говорю тебе, рассказываю, что у меня здесь буровой комплекс А самого бура-то я тебе и не показывал Так что жди, не переключайся, пожалуйста, скоро я все тебе продемонстрирую Сейчас вот только вот с этой вот а, штуковиной закончим Так, ну что, мне нужен соединитель, наверное, еще один, который поменьше вот такой вот мы сейчас сюда поставим, пойдем-ка мы на него сейчас возьмем из нашего главного хранилища запчастей, да, и уже наконец-таки поставим. Я все-таки хочу ховербайк тоже сюда присоединить, желательно, чтобы на каждом вот таком вот э, отдельном автономном, э, как говорится, зарядном устройстве стоял один дрон, не два, не три, а один то есть, например, вот здесь, если у меня стоит горизонтально один, значит, э, вертикально можно еще один не располагать. Вот мы и поставили коннектор, точнее, соединитель. Давай мы сейчас с тобой э, сюда поставим наш ховер-байк. Э, Давай-давай-давай, заводись уже, Колымага. Так, отлично. Блин, не знаю почему, но разработчики вот этого мода, точнее, мода вот на эти вот кокпиты интересные, никак не могут пофиксить вот эту фишку. Э, у меня постоянно... Когда мой человек садится в этот ховербайк без надетого шлема, у меня тратится здоровье. Да, это косяк, именно модификации, как питов, Да, кривовата немножко задумка, но хотелось бы, чтобы ее разработчики, конечно же, поправили. Так, ну что, коннектор у меня, что там, соединитель, точнее, давайте включаем на чтобы он у нас горел беленьким, а не красненьким. И вот сюда мы постараемся его а, поставить. Блин, надо будет, знаешь, как сделать еще? Наверное, какой-нибудь ротор пониже, чтобы у нас устройство было само пониже. Потому что хочется, конечно, садиться в а, свои вот эти вот устройства, не залетая на большую высоту. Ставим на зарядочку, да, вот мы так вот пристыковались. Вот так вот все это у нас и а, смотрится. И выходим, друзья, выходим прямо с высоты, ломаем себе ноги. Вот поэтому и хочется сделать какой-нибудь тоже а, вот такой вот... Вот ротор куда-нибудь пониже, скажем, вот сюда. Да, я, наверное, скорее всего так и сделаю попозже. Но для начала давай я тебе продемонстрирую то, что я обещал. Мой подземный буровой комплекс, который вот здесь вот и находится. Заходим. Здесь у меня обычно лампочка, которая должна гореть, но обычно я это все а, днем выключаю освещение. Остается только освещение внутреннее. Вот тут, друзья, у меня и находится а, буровая моя шахта, которая позволяет мне а, крафтить все, что вы видите. То есть вот все то, что я вот здесь соорудил... Да, вот это все я соорудил благодаря тому, что у меня вот здесь вот работает активно бур Он видишь, какую мы яму здесь выкопали? Если бы не этот бур, то я бы все это не соорудил Обычным ручным буром здесь только не набуришь, чтобы вот такой комплекс построить Особенно на хардкорных настройках, на которых я играю Поэтому мы прибегаем всегда вот к таким вот технологическим а, штуковинам Ну что ж, хватит болтать, давайте покажу, как он а, работает Вот там вот сама головка у нас бура, да естественно он у нас находится на поршне через различные передачи через соединители коннекторы улучшенные роторы у нас все поступает в нашу конвейерную сеть все в автоматическом режиме потом обрабатывается обработчиком который стоит в буровой уже платформе и все же конвертируется у нас в в необходимые компоненты Которые мы заказываем уже на производство В наших сборщиках Так, Ну что ж, давай, вот таким вот образом У нас здесь стоит, смотри, а, пульт управления Он неспроста здесь так стоит Потому что когда мы в него садимся Мы сразу можем а, легко и удобно а, Наблюдать картину а, В целом, где находится наш бур Вот так вот можем покрутить головой И так далее Но самое главное, это, конечно же, управление То есть включаем камеру Можем, конечно, вот так вот даже увеличить После чего включаем наш бур, вот как ты видишь он заработал и уже начинаем регулировать. Так, этот вот в том положении, в котором сейчас зафиксирован проход у нас уже пройден, чтобы выполнить следующий проход. Давайте мы его сейчас опустим немножко пониже, сейчас отрегулируем его чуть пониже. Вот так вот зафиксируем, подожди, подожди, подожди, вот например вот в таком положении мы его зафиксируем и включаем вращающий ротор в другую сторону, вот таким, друзья, образом, бамс. У нас пошла добыча Да, он немножко застревает Но все специально настроено таким образом Чтобы даже когда он вот так вот застревал Он у нас не испытывал никакого дискомфорта а, Бурил, бурил и еще раз бурил Что-то мне кажется я немножко многовато взял Давай-ка мы наверное чуть-чуть сейчас задвинем наш а, поршень Что-то реально многовато Чтобы у нас не так сильно цеплялся наш бур А то вы посмотрите как он сильно сейчас цепляется Это говорит о том, что он бурит слишком а, глубокий Глубоко слишком я изначально взял Да, вот так вот более-менее нормально Так, ну что ж, а бурение у нас идет своим ходом Посмотрим с тобой мой сварочный цех Я тебе еще его уже не показывал, да? А вот давайте сейчас продемонстрирую У меня тут очень интересная такая а, новая модификация Используется для управления Эта модификация называется сенсорные Друзья, экраны и сенсорные Вот, как ты можешь видеть Вот здесь вот на маленьких кнопочках У меня при наведении бегает вот такой вот курсор А это говорит о том, что я Помимо основных нажатий на кнопочки Вот, например, вот эта кнопка У меня отвечает за а, поднятие И опускание а, поршня Вот этого вот а, вертикального Давайте на нее нажмем Нажимаем, ничего не происходит Включаем вот этот поршень, нажимаем LKM Раз и все, у нас поршень пошел вниз Давайте его поднимем вверх Просто-напросто нажимаем на кнопочку Поршень у нас движется а, вверх А вот эта кнопочка, да, сенсорная Она у нас включает сварщики сами То есть очень удобная модификация Я сам недавно только ее оценил Прям ну капец какая полезная, потому что иногда нам органов управления здесь в инженерах очень сильно не хватало. А, приходилось, например, чтобы просто простую какую-то функцию сделать управление, а, делать целую вот такую кнопочную панель, чтобы только а, вверх-вниз ротор поднимать и его фиксировать. Нужно было сразу несколько кнопок задействовать. А тут у меня на одной кнопочке, например, а, сразу же сварщики, поднятие роторов и плюс а, их фиксация. Далее у меня вот эта вот, смотрите, кнопочка, она отвечает за вращение вот этой вот а, конструкции если мы нажмем просто на f то у нас ничего не происходит потому что мы не включили роторы включаем роторы и у нас смотрите начало все это дело а, вращаться также для того чтобы это все дело остановить мы просто-напросто нажимаем на левую кнопку мыши вот по этому а, ротору все друзья достаточно легко и просто настраивается да-да-да, мод очень удобный, и я его, конечно же, оставлю для тебя в описании под данным видеороликом. Переходи в описание, смотри, там ты найдешь много очень интересного и годного. Ну что ж, вот такое у меня начало совершенно нового выживания в космических инженерах. Планов у меня на самом деле очень много. А, списочек всех планов, что мне необходимо будет построить, я, наверное, уже опубликую в следующем каком-нибудь моем а, видео. Пока что еще такое не предусмотрел, но коротко расскажу, что опять-таки, друзья, в планах. У меня построить какой-нибудь грандиозный космический корабль, какую-нибудь космическую станцию где-нибудь на ближайшей планете или же на астероиде, ну и, конечно же, летать, развиваться, радовать вас совершенно новыми, какими-то интересными штуковинами по этой Игре. Ну а на сегодня это пока что вся информация, которую я тебе хотел предоставить по космическим инженерам, играй только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение конечно же следует.